Для тех, кто планирует открыть свой детский сад впервые, хочу сегодня рассказать по вопросу подбора персонала. Сложно это или легко, и как помогает моя компания в этом вопросе. Во-первых, это нелегко. И в нашем бизнесе есть одна из зон, по как бы которой мы очень тщательно работаем, это персонал. С хорошим персоналом всегда есть дефицит на рынке. То есть качественных воспитателей подобрать детского сада не так просто. И я на своем опыте уже отработал хорошую систему подбора кадров, которая позволяет мне укомплектовать все мои детские сады, биеннальтехплейс хорошим штатным сотрудников. Но это реальная проблема для тех, кто никогда не занимался подбором персонала и не нужно слушать такие обещания, что быстро-быстро наберется персонала, будет все классно, как предлагают многие франшизы. На самом деле подбор, обучение, адаптация персонала это постоянный процесс и здесь нужно иметь хорошие качественные инструменты, чтобы в этот бизнес-процесс у себя выстроили и он у вас был отлажен, чтобы вы не ждали, когда к вам придут хорошие педагоги, а они у вас всегда, как сказать, были правильно подобраны из большого количества нужных кандидатов, обучены по необходимой методике и системе, а также вы принимали у них экзамены, стажировку, обучали их, улучшали их работу. И мотивировали их на качественную, продуктивную работу с клиентами. Потому что у нас сфера услуг, детский сад, от того, какие педагоги, будет очень многое зависеть. Но также должна быть хорошая система. Давайте поговорим о том, что моя компания, BINI, делает для вас, партнеров моей франшизы, когда вы начинаете со мной работать. Но в первую очередь, когда мы начинаем оборудовать помещение, мы сразу выкладываем все вакансии наши грамотно упакованные, созданные объявления, которые позволяют получить максимальное количество входящих заявок на вакансии. Педагога, помощник, воспитательный доктор специалистов. То есть мой куратор, который ведет ваш проект, выкладывает вам все вакансии, начинает их собеседовать, выбирать из них подходящие кадры по пакету премиум, пакету All Inclusive. Далее у нас есть все необходимые шаблоны, инструкции, листы опроса кандидата, портрет кандидата, фирменное тестирование для собеседований, которые есть на Google диске, в информационном материале, то, что вы могли этим пользоваться вместе с нашей командой на, на проекте премиум Google Inclusive, либо самостоятельно по пакету PRO, что позволяет вам четко ориентироваться, какой сотрудник вам нужен. Потому что не все годятся на должность воспитателя. Это должны быть заботливые люди, которым интересно развиваться в этой профессии, они а просто они пришли заработать денег, которые любят свое дело развиваться и учатся, и они являются энергичными, активными, Соответствующие нашей концепции с хорошим образованием, которые готовы отдавать, вкладывать в развитие детей. Это очень важно. Второй важный момент, который делает моя компания, это, конечно же, готовая образовательная методика наше авторское развитие с полностью календарно-тематическим планированием, с пояснительной запиской, с расписанием для каждого возраста. И вы даете готовую методику педагогам со всем списком литературы, со всем планом работ им работать намного легче. Они к вам не приходят и спрашивают, а что вам делать сегодня? У вас все четко расписано, есть, вам нужно только контролировать их. Также есть созданные документы, шаблоны, договора, чек-листы, инструкции, трудовые договора и прочие необходимые моменты, которые должны быть в качественной франшизе. Далее, вы, когда уже подобрали персонал, он, естественно, не обязательно будет постоянным. Есть такая ситуация, когда меняются кадры, и это нормально для любой сферы бизнеса. И вы должны уметь быстро подбирать персонал, а также снова вводить его в должность. И моя команда всегда, когда вам требует сотрудников, может только написать в чат, примется за работу и поможет вам подобрать кадры. А также мы обучаем директоров и ваших администраторов, чтобы они умели подбирать кадры, и у вас всегда были активные вакансии. И вы заранее могли прособеседовать, промониторить рынок труда и имели резерв на случай, если у вас какой-то сотрудник, допустим, заболеет, либо уволится. Такое тоже возможно. Мы живем в реалиях российского бизнеса. Все возможно. Поэтому вы должны иметь просто четкую систему, которой мы вас обучаем. Как вас как партнера, так и вашего администратора, на котором возложена тоже функция подбора и собеседования необходимого персонала для детского сада. Далее, важный момент, который мы передаем и который очень сильно облегчает вам работу, это записанное обучение от наших методистов по работе с методикой. Это записанное обучение от директоров нашей сети для воспитателей, состоящей из 10 модулей, которые включают в себя работу с клиентом, работу с ребенком, технику безопасности, знание норм и правил. И все, что необходимо для соответствия концепции нашего бренда. Прохождение этого обучения, создачи экзаменов и тестов, которые есть у нас в пакете франшизы, гарантирует вам необходимые качества подготовки ваших сотрудников. Соответственно, у вас есть хорошо, правильно подобранные люди на местах, максимально подходящие по данным должности. У вас есть... Система работы, методика. И у вас есть система контроля и обучения этих сотрудников, которые передаем вам мы. А также, если идет проект премиум и инклюзив то наша команда выезжает на объект, на место и делает эту работу полностью за вас. Помогает вам это сделать, собственно, нашими руками. Мы можем сделать и такую работу в любой точке мира. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду рад снимать для вас ценные, полезные видео, которые позволяют вам, владельцам детских садов, собственникам, нашим партнерам, улучшать бизнес, облегчать, систематизировать бизнес-процессы и зарабатывать больше денег. Всем удачи!